57% аудитории имеет доход более 800 долларов в месяц. И если вы сейчас думаете, стоит ли вам идти в Telegram или нет, то да, стоит. Концентрация платежеспособной аудитории в Telegram гораздо выше, чем в других социальных сетях. Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как покупать рекламу в Telegram, дам вам пошаговый план действий, расскажу, как подбирать каналы для покупки рекламы, для того, чтобы вы не сливали рекламный бюджет. И также расскажу вам некоторые рекомендации по поводу того, как договариваться с администраторами каналов, как готовить промопост и многое другое. Обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, чтобы получать еще больше видео о Telegram и о диджитал-маркетинге в целом. Погнали! В 2021 году было проведено одно исследование, которое изучало аудиторию в Telegram. И вот несколько интересных фактов. 52% аудитории Telegram находится в возрасте от 25 до 44 лет. 57% аудитории имеет доход более 800 долларов долларов. В месяц 67 процентов аудитории подписаны на менее чем 25 телеграм каналов и здесь вспомните про то насколько аккаунтов в Инстаграм, например вы подписаны это я говорю к тому что концентрация платежеспособна аудитории в telegram гораздо выше чем в других социальных сетях и если вы сейчас думаете стоит ли вам идти в telegram или нет то да стоит, скорее всего, вы получите более качественный результат, чем в других социальных сетях. Основной способ продвижения в Telegram это покупка рекламы в других каналах. И давайте с вами разберемся, как же правильно закупать эту рекламу. Для работы нам с вами потребуется сервис Телеметр и Google Таблицы. Давайте перейдем в Телеметр и посмотрим, как нам правильно подобрать канал для рекламы. Итак, мы с вами находимся сейчас внутри Телеметра, и для того, чтобы подобрать канал, нам необходимо перейти в первую очередь в каталог каналов, поиск по каналам. Здесь в верхней части экрана мы видим различные категории. Мы можем подобрать ту категорию, которая для нас будет наиболее релевантна. Например, мы хотим прорекламировать что-то про путешествия, и поэтому нам подбудут каналы про путешествия. С помощью дополнительных фильтров мы можем отобрать каналы по определенным категориям. Например, если мы понимаем, что у нас не такой большой бюджет, то мы можем ограничиться каналами до, например, 25 тысяч подписчиков. Итак, мы сделали выборку каналов по определенной тематике и по заданным нам параметрам. Здесь мы видим большое количество подходящих каналов, и давайте перейдем в один из них для того, чтобы детально проанализировать его. Вот таким образом выглядит интерфейс телеметра для анализа конкретного канала. И давайте разберемся, что здесь у нас есть. В левой части экрана мы видим описание этого канала. Часто в контактах есть ссылки на администраторов, либо на ботов, с помощью которых можно купить рекламу. В среднем блоке мы видим динамику по подписчикам. Сколько подписчиков есть всего. Какая динамика за сегодня, за неделю и за месяц. И какие охваты постов за 24 часа. И в общем, они между собой обычно не очень отличаются. Также, исходя из количества подписчиков и из количества охвата поста, высчитывается ER, то есть это показатель вовлеченности, что в среднем 16% аудитории э, вовлеченно читают эти посты. И ниже мы видим блок упоминания в Telegram 319. Это значит то, что данный канал упоминали 319 раз в других Telegram-каналах. И следственно, значит, что этот канал у нас продвигается с помощью внутренних, рекламы внутри telegram то есть он проще говоря он просто покупает рекламу у администраторов других каналов здесь есть также интересная деталь: если мы наведем 319 то увидим сколько примерно денег вложили администраторы данного канала в его продвижение cpm это сколько стоит 1000 рекламного охвата мы например можем ввести 500 рублей и получается что администратор этого канала вложил примерно вот миллион четыреста в продвижение этого канала это очень приблизительная сумма но она позволяет нам понять что данный канал действительно много денег уже вложил в свое продвижение далее в левой части пола аудитории часто по некоторым каналам здесь отображаются данные то есть если вы понимаете что ваша аудитория преимущественно женщины то вам необходимо искать каналы где преимущественно сконцентрирована женская аудитория хотя бы на 60 на 70 процентов канал состоит из женской аудитории также ниже мы смотрим подписчиков по дням, это динамика прироста подписчиков и здесь на что мы обращаем внимание? В первую очередь на то, что канал создан достаточно давно, если мы посмотрим, то данный канал был создан в 2017 году, то есть у него достаточно длительная история, это хорошо. Второй момент, на который мы с вами смотрим и обращаем внимание, это то, что... Прирост подписчиков идет достаточно плавный, то есть нет рывков, что там за один день или за несколько дней подписчики приросли там в два или в три раза, да, там на 10, на 20 и более тысяч. Это, скорее всего, будет означать то, что канал использует различные виды накруток и, вероятнее всего, есть часть бота в этом канале, то есть он, вероятно, будет нам не очень подходить для рекламы. Здесь, в принципе, история хорошая, видно, что набор подписчиков идет плавно, то есть эта динамика вполне органическая, вполне естественная. В левой части мы видим с вами статистику по приросту по часовым. то есть видим, что каждый час статистика обновляется, здесь отображаются посты, которые выходят, отображается сколько подписчиков пришло, сколько подписчиков ушло, сколько было сделано репостов и так далее. Здесь эта статистика достаточно полезная, важно что для вас, как для рекламодателя, важно то, чтобы... Канал не участвовал в мега подборках что это такое мега подборки это когда в рамках одного рекламного поста собираются например там 20 30 и более каналов и они взаимно этот пост единый где идет коротенький анонс каждого канала они у себя в каналах публикуют таким образом они получают огромный охват но эта аудитория она очень некачественная потому что если мы допустим как пользователь видим какую-нибудь подборку на 20 на 30 каналов скорее всего мы подпишемся там, хотя бы там на 5, на 7, на 10 каналов, возможно, да, и таким образом мы просто заспамим себе ленту и про какие-то каналы просто сбудем, никогда в них не будем заходить, то есть такие подписчики будут висеть мертвым грузом. Здесь, соответственно, это таким образом отображается, вот видно, что есть упоминания, и вот если таких упоминаний подряд идет там 20 штук, то это значит, что данный канал участвует в мегаподборках, и это небольшой звоночек для нас, что, возможно, аудитория в этих каналах недостаточно качественная. Далее перейдем в правый нижний угол. Здесь мы видим, кто и кого упоминал. То есть кто упоминал, это где данный канал покупал рекламу. Здесь мы можем посмотреть историю. И здесь нам в первую очередь надо обращать внимание на то, что канал рекламируется в тематических каналах по данной же тематике. То есть если этот канал у нас про путешествия, то очень хорошо, чтобы он рекламировался в таких же аналогичных каналах про путешествия. Это будет говорить нам о том, что аудитория здесь максимально сконцентрирована. И также здесь мы можем обратить внимание, вот даты постов, когда они выходили и количество упоминаний Вот о чем говорит количество упоминаний Что если мы видим, что данный канал давал рекламу вот в этом канале два раза там Или три или 5, или 10 Это говорит о том, что, скорее всего, реклама в данном канале дала хороший результат и значит, что вот эти каналы надо смотреть в первую очередь, где есть хотя бы 2-3 упоминания и более, потому что там, где идут по одному упоминанию, то, возможно, там реклама отработала не очень хорошо, и вам эти каналы также, возможно, стоит рассмотреть во вторую очередь. Теперь перейдем в следующий блок, рекламная отдача. В этом блоке у нас отображается статистика по рекламным размещениям в данном канале. То есть, например, вот какой-то канал был размещен в качестве рекламного поста да, вот в нашем канале, и ему в течение суток пришло 80 новых подписчиков. Вот. Мы, соответственно, исходя из этого, можем высчитать, сколько стоит реклама в данном канале, сколько подписчиков пришло и какая примерно средняя стоимость данного подписчика здесь вышла. Вот. Таким образом, если мы видим, что в данном канале рекламируются наши прямые или смежные конкуренты, то это значит, что канал вполне хороший выхлоп дает, и мы также можем в нем разместиться. Также обращаю ваше внимание на данный показатель постов продвигается. Он говорит о том, сколько... Uh, данный канал Сделал рекламных размещений в рамках одного момента времени. Если здесь отображается 0, это значит то, что данный канал дал рекламу вот в нашем канале, который мы сейчас анализируем, в рамках суток всего лишь один раз. Да, то есть только реклама сейчас размещена в этот момент времени только в этом канале. Вот здесь ниже мы можем видеть, что вот, например, данный канал разместил рекламу в этом канале и еще в каком-то одном канале. Вот, поэтому данная статистика не будет относиться только к этому каналу и ее как бы, таким образом сравнивать некорректно. Если вы хотите просто проанализировать примерный приход подписчиков, то вам надо обращать внимание на посты, где стоит здесь нолик в правой части экрана. Вот. Ну, видно, что некоторые посты такие есть, некоторых постов таких нет, но... Можем на это внимание обращать также Также обращу ваше внимание еще на том, что телеметр иногда вот, в плане этой статистики немножко глючит То есть вот, тут отображаются достаточно большие э, цифры Это на самом деле неправда. то есть не, не то, что, например, вот, данный канал разместился сразу в 99 каналах параллельно Это просто лаг телеметра, поэтому просто имейте в виду, что такое тоже может быть Далее, переходим в раздел «Динамика» и смотрим, что есть у нас здесь. В разделе «Динамика» в принципе мы видим общую статистику по количеству охвата, какая была динамика, по количеству тех же подписчиков, по количеству суточного, суточного вовлечения по дням и так далее. В целом эта статистика дублирует то, что мы с вами видели на первой вкладке. И в общем-то здесь для анализа, для размещения рекламы особо ничего полезного для нас нет. Давайте перейдем в раздел «Аудитория» и посмотрим, что есть у нас здесь По данному каналу у нас нет аналитики, но покажу вам на примере другого канала Эта статистика не обязательна, она есть не по всем каналам, но по большинству она, в общем-то, имеется Здесь мы с вами видим то, что, во-первых, у нас здесь дублируется статистика по полуаудитории. Сколько мужчин, сколько женщин. И также есть очень интересный показатель по похожим каналам. Здесь у нас отображается похожие каналы, где идет пересечение аудитории вот с тем каналом, который мы анализируем. В процентном соотношении и в конкретных подписчиках. Таким образом, если мы дали рекламу в данном канале и увидели, что у нас есть хороший выхлоп с нее, мы можем далее переходить в раздел аудитории искать максимально похожие каналы, где идет большое пересечение аудитории. Это говорит о том, что вероятнее всего в этих каналах у вас реклама тоже отработает достаточно хорошо. Поэтому на этот раздел тоже обращайте внимание, он очень полезен. Итак, мы разобрались с вами с интерфейсом телеметра и определились, как базово можно анализировать каналы. Давайте теперь подведем итог, как нам, по каким конкретным критериям нам определиться, подходит нам данный канал для рекламы или не подходит. Итак, на что я обычно обращаю внимание при подборе канала для Размещение в нем рекламы В первую очередь это релевантный контент Мы должны зайти в данный канал И посмотреть, что действительно там публикуется Интересный контент, который был бы Интересен нашей целевой аудитории Потому что если там пишется Какой-то просто копипаст или какой-то Очень такой трэшовый контент То этот канал вероятнее всего ну, Просто не будет интересен обычным нормальным людям вот. И важно, чтобы в канале писались Какие-то авторские интересные посты Были различные рубрики и так далее Вот Это говорит о том, что канал качественный в плане контента а второе, это положительная динамика канала в рамках недели и в рамках месяца В телеметрии мы с вами же разобрались, что можно посмотреть Есть ли прирост подписчиков в данном канале Если прирост есть, это говорит о том, что администраторы активно занимаются данным каналом и значит, что там есть живая вовлеченная аудитория. Третий пункт — это плавная динамика прироста подписчиков. Не должно быть такого, что в канале за один или за несколько дней мы видим прирост сразу там в несколько раз или на десятки тысяч подписчиков. Это, скорее всего, будет говорить о том, что канал использовал какую-либо накрутку, накрутил ботов, и вероятно, что в нем будет не очень э, какая-то качественная вовлеченная аудитория. Четвертый пункт — это то, что канал не участвует у нас в мегаподборках. Тоже разобрать с вами, что такое мегаподборки. Это посты, где размещают параллельно друг друга другу 20-30 каналов. Вот. И если мы видим, что наш канал, который мы потенциально рассматриваем для размещения рекламы, использует данный инструмент продвижения, скорее всего, он будет иметь не очень качественную и не очень вовлеченную аудиторию. Поэтому такие каналы я бы не брал в работу. Пятый пункт, на который нам надо обращать внимание, это то, что канал закупает рекламу внутри Telegram и в тематических э, таких же каналах. Это будет говорить нам о том, что, во-первых, мы можем просмотреть всю историю развития данного канала, и, во-вторых, это говорит нам о том, что аудитория, скорее всего, будет максимально релевантной и качественная потому что она также была приведена с каналов по данной тематике шестой пункт это то что аудитория э, данного канала мужчины и женщины э, релевантно вашей целевой аудитории то есть если у вас преимущественно покупают женщины то соответственно аудитория в канале в котором вы хотите сделать размещение там женская должна преобладать иметь там хотя бы 60 70 и более процентов от общей массы и последний седьмой пункт который нам нужно проверить это то что э, в данном канале размещается ваши прямые или смежные конкуренты и у них есть достаточно хороший результат вот если мы видим то это наверное самый главный параметр по которому мы можем с вами подбирать канал если мы видим что наши конкуренты активно размещаются в данном канале размещаются в нем возможно по несколько раз и имеют хороший приход в плане подписчиков или в плане кликов то это говорит о том, что аудитория в данном канале очень качественная, мы можем в нем размещаться. Для того, чтобы нам было удобно и эффективно работать с аналитикой, я рекомендую вам сделать вот такого плана табличку. Давайте разберемся, как это выглядит. Обычно для закупа рекламы я создаю вот такого плана табличку. Итак, здесь мы с вами видим, что у нас есть перечень наших каналов, которые мы уже проанализировали да, по тем параметрам, которых мы только что с вами обсудили, и выбрали самые лучшие. Затем здесь я обычно заношу в табличку с Следующие данные. Это охват поста, вовлеченность, количество подписчиков, цена рекламы. И исходя из этих четырех показателей, я высчитываю стоимость 1000 охвата. Она высчитывается по следующей формуле. То есть мы делим стоимость рекламы на охват поста и умножаем на 1000 Таким образом, CPM дает нам понимание, с каких каналов нам стоит в первую очередь начать закупать рекламу. И обычно это те каналы, где CPM ниже. При прочих равных мы понимаем, что если эти каналы у нас одной и той же тематики, у них примерно подобный контент, то нам имеет смысл лучше покупать рекламу там, где она просто стоит дешевле за 1000 охвата. Но, собственно, такой нехитрый параметр. Вот. Ну и далее, по мере того, как вы будете закупать рекламу, будут как удачные, так и неудачные закупы, я рекомендую вам в табличке дополнительно помечать результативность каждой конкретной рекламы. То есть сколько подписчиков у вас с нее пришло и какая была цена данного подписчика. Таким образом, вы будете накапливать и создавать вашу собственную базу данных и... В тех каналах, где у вас был успешный закуп рекламы, вы сможете размещаться повторно с определенной периодичностью. Периодичность тоже обычно вполне нормальная, это 3-4 недели, то есть когда аудитория успевает там, забыть предыдущую рекламу, и аудитория в принципе успевает обновиться там, или как-то дополниться. Теперь дам вам несколько рекомендаций по поводу того, как можно договориться с администраторами канала да, и какие-то небольшие лайфхаки. В первую очередь хочу сказать то, что практически любой администратор может дать вам скидку хотя бы 5-10%. Это, возможно, не существенно в рамках одного конкретного закупа, но если мы говорим про покупку рекламы в десятках или даже сотнях каналов, это может вам сэкономить существенную сумму. То есть здесь это работает следующим образом. Вы пишете администратору, договаривайтесь с ним предварительно о покупке рекламы и просите у него просто небольшую скидку, как для нового клиента 5 или 10%. Также вам могут дать скидку за то, что вы размещаетесь на выходные, потому что на выходные обычно охваты немножко меньше и логично, что вам могут дать скидку. Также вы можете получить скидку за Какое-то пакетное размещение то есть Если у администратора есть несколько телеграм каналов И они вам в целом все подходят Вы можете просто купить рекламу сразу В двух или в трех каналах И таким образом попросить скидку не менее 10%, а то может быть И даже и 20% Это то, что может вам очень легко сэкономить деньги То есть просто обычная просьба Второе это размещение в сетках Телеграм-каналов обычно стоит дешевле Это то, о чем мы только что с вами проговорили да? Это когда у администратора есть несколько каналов Их может быть даже не то, что там 2, или 3 Их может быть несколько десятков и если вы покупаете рекламу сразу в нескольких каналах, да, или вам администратор предлагает какое-то пакетное предложение, то это обычно стоит существенно дешевле, поэтому вы также можете эти каналы анализировать, которые вам предлагают, и покупать пакетом, это всегда выгодно. Третий пункт, это то, что вам стоит согласовывать дату и время поста заранее, еще до оплаты, потому что бывает так, что вы сначала оплачиваете рекламу, потом то время, дали, тот день, когда вы хотели бы разместиться, он занят, вот, особенно если у вас там есть какой-то вебинар или какая-то привязка к дате, то есть могут быть различные сложности, поэтому при бронировании рекламы сразу согласовывайте время и дату. Лучше размещаться в будние дни, Утром и вечером Утром это где-то в 10-11 утра а вечером это с 6 до 8 вечера Вот в это время во многих каналах Обычно самая высокая активность И вы получите самые высокие охваты Четвертый пункт Обязательно согласуйте рекламный пост до оплаты Потому что в некоторых телеграм-каналах Есть определенные свои требования Например, нельзя публиковать пост с картинкой Или с кнопкой Или нельзя использовать определенное количество смайлов Или нельзя использовать форматирование И так далее Поэтому для того, чтобы у вас не было недопониманий с администратором после оплаты заранее согласуйте рекламный пост, скиньте, чтобы администратор подтвердил, что все окей, и он готов такое разместить. Пятый пункт. Уточните, какая реклама будет размещаться параллельно с вами в этот же день. Потому что иногда бывает, что могут разместить рекламу прямых или ваших каких-то смежных конкурентов. вот Или просто в этот день может быть очень много рекламы, там три или пять рекламных постов. Ваша реклама может просто затеряться. Это не очень хорошо. вот Поэтому в этот момент сразу проговорите с администратором. В идеале, если ваш рекламный пост Будет размещен только один, да, то есть только этот рекламный пост будет размещен в рамках этого дня, и вы не будете ни с кем конкурировать вот в рамках вашей рекламы. И последний шестой пункт это то, что можно купить рекламу гораздо дешевле, используя чаты администраторов или используя специальные биржи, где администраторы рекламных каналов продают места рекламные какие-то горящие, да, со скидками, с хорошими скидками. Я приложу несколько ссылок в описании под этим видео, обязательно зайдите туда, посмотрите, подпишитесь эти каналы, там действительно можно взять хорошую рекламу в качественных каналах со скидкой в 20, в 30, а то иногда и в 50%. процентов И последнее, о чем хочу с вами поговорить, это про рекламные посты. Они чрезвычайно важны и очень сильно влияют на эффективность вашей рекламы. Я хотел поделиться с вами несколькими рекомендациями, которые я уже выработал за многие годы работы с Телеграмом, да, и эти рекомендации звучат следующим образом. Рекламный пост должен быть небольшим и емким. Оптимально это где-то 500-1000 символов. Рекламный пост хорошо бы, чтобы имел картинку, имел кнопку, имел форматирование текста. И имел эмодзи все это в комплексе дает возможность вашему рекламному посту выделиться из контента другого в данном телеграм-канале вот и на него обратят внимание и будет соответственно больше кликов также будет отлично если вы перед размещением рекламы перед подготовкой рекламных постов проанализируете рекламные посты ваших конкурентов скорее всего вы найдете какие-то интересные мысли интересные идеи формулировки в данных рекламных постах и сможете их использовать у себя и сейчас я хотел бы вам показать еще несколько примеров рекламных постов чтобы мы разобрались собрали их структуру и вы могли их моделировать. Итак, вот первая категория постов. Давайте детально разберем, из чего они состоят. Вначале у нас идет захват внимания. Он идет либо через какое-нибудь такое броское предложение, либо через вопросы, которые затрагивают более целевую аудиторию. Вот и так далее. После этого у нас идет описание самого канала, то есть конкретная выгода, что в этом канале транслируется, о чем пишет автор, да, и что мы как подписчики потенциально можем в данном канале для себя найти. И после этого у нас идет призыв к действию, может быть просто призыв подписаться, может быть призыв подписаться и получить бесплатно какой-то лид-магнит. Вот, поэтому, собственно, хорошая структура, емкая, четкая, понятная, особенно вот хороший вариант слева, потому что здесь есть выделение жирным шрифтом, есть смайлики, вот, поэтому пост воспринимается очень целостно и очень легко. Следующая категория постов, она выглядит похожей с тем, что мы только что обсуждали, но есть некоторое интересное дополнение, это то, что в данном рекламном посте у нас есть ссылки, на конкретные посты в рекламируемом канале. То есть это говорит о том, что человек может не просто перейти в рекламируемый канал, а может перейти на какой-то конкретный, интересный для него пост. И это нам помогает сильнее вовлекать и удерживать аудиторию. Потому что если бы я зашел просто на данный канал, да, и почитал бы последние 2-3 поста, они бы меня не зацепили, то я бы просто бы не подписывался бы и закрыл его. А если я перехожу на какой-то конкретный пост, который интересен для меня, да, читаю его, вовлекаюсь, мне это как бы релевантно, интересно, то я с высокой долей вероятности подпишусь на данный канал. И также вот этот вот пост, который я прочитаю перед тем, как подписаться, будет являться для меня, но, скажем так, неким таким подогревающим элементом, то есть я буду внимательно следить за данным каналом, я, возможно, прочитаю сразу какие-то другие похожие посты или буду просто активнее следить за новыми постами. Поэтому такая структура очень классно подходит для каких-то авторских блогов, для авторских каналов, вот, и хорошо помогает привлекать такую качественную аудиторию вовлеченную, которая будет с вами долго. Следующий вид рекламных постов — это когда мы переводим аудиторию на какие-то внешние сайты, различные вебинары, марафоны и так далее. Вот здесь тоже классные структуры для вас собрал. Когда у нас есть классная яркая картинка, которая выделяется из ленты, есть хорошая, понятная выгода. Так же самое, да, то есть какие-то конкретные выгоды в, там в деньгах, в каких-то конкретных навыках, сроке, там и так далее. Ну, то есть классический текст и призыв к действию. Так же самое здесь и здесь. То есть примерно все выглядит одинаково. Вот, и это, соответственно, тоже очень хорошая структура, если вы хотите генерировать трафик из Телеграма на какие-то внешние ресурсы или на внешние какие-то такие события, вот, и также давайте разберем свою последнюю категорию, это посты-кликбейты, они тоже иногда имеют место быть, вот несколько вариантов, они, возможно, немного трешоу выглядят, но тоже, в принципе, рабочая схема, кликбейт это, по факту, когда мы чем-то завлекаем, да, какой-то, создаем какую-то интригу на уровне рекламного поста и потом переводим на канал, или же если мы вот так какую-нибудь там интересную задачку или какие-нибудь там интересные факты, да, то есть делаем некую интригу, некоторый такой заброс в рамках нашего рекламного поста и уже в нашем канале даем какой-то ответ и какое-то пояснение. Такое тоже иногда работает, можно пробовать и тестировать. Итак, на этом у меня все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам стало понятнее, как эффективно покупать рекламу в Telegram. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите комментарий, если у вас остались какие-то вопросы. Я с радостью вам подскажу и помогу. Также загляните в описание под этим видео. Я оставил вам несколько интересных ссылок, которые помогут вам в закупе рекламы в Telegram. Спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч!